Государственная цели телерадиокомпания «ЛТР Новости» в студии вас приветствует. Юлия Ценко, здравствуйте. 74-ю годовщину Великой Победы отмечает сегодня весь мир. Кыргызстан, конечно же, в том числе. В каждом городе, в каждом поселке нашей страны сегодня чествует ветеранов. В Кыргызстане День Победы сегодня встречает 356 ветеранов Великой Отечественной войны. Любимый праздник празднуют во всех городах и селах. Последние шесть лет наиважнейшим событием празднования Дня Победы стало шествие Бессмертного полка. В этом году, так же, как и в прошлом, шествие Возглав глава государства президент нес портрет своего деда Джинбека Перназарова. Сурунбай Джинбеков отметил, что бессмертный полк – это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за родину и пожелал мира на всей земле и в Кыргызстане. И вместе с главой государства плечом к плечу сегодня в строю бессмертного полка прошли тысячи кыргызстанцев, а вместе с ними и героические предки, глядящие с портретов на своих детей и правнуков. Дорогие хоргистанцы, уважаемые соотечественники, сегодня великий день, день победы. Я поздравляю вас с этим праздником. Мы сегодня живем под мирным небом, этим мы обязаны нашим отцам и дедам, которые со ценой своей жизни нам принесли эту мирную жизнь. Сегодняшнее наше счастье – это дань уважения, вечной памяти – нашим отцам и дедам. У нас священный долг это всегда помнить и чтить об их подвиге. Еще раз поздравляю всех с этим великим праздником. Пусть всегда на земле будет мир и в родном Кыргызстане тоже. Более 90% ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в размере 20 тысяч сумм, выделенные из резервного фонда президента. В честь 74-й годовщины Победы денежные пособия получили участники инвалиды Великой Отечественной войны. Лица из числа несовершеннолетних узников, концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Лица, работавшие на предприятиях, учреждениях, организации города Ленинград в период блокады и награжденным медалью за оборону Ленинграда и лицам, награжденным знаком жителей. Блокадного Ленинграда. К сожалению, ряды героев Великой Отечественной войны рядеют с каждым годом. Только в прошлом году, в праздновании 9 мая, участвовало более 400 ветеранов. В этом году численность ветеранов Великой Отечественной войны на 1 мая составила уже 344 человека. Из них 86 инвалидов, 217 участников, 17 несовершеннолетних узников концлагерей и 24 блокадника Ленинграда. Парада Бессмертного полка встретила День Победы южная столица Кыргызстана. В Оша специально для акции перекрыли центральную улицу Ленина. Люди собирались в точке сбора с 8 часов утра, чтобы торжественным строем пройти с портретами своих героев, фронтовиков до Центральной площади. Всего за праздничными мероприятиями наблюдали порядка 10 тысяч человек. По традиции, многие приехали с детьми специально из дальних сел. Ашани первыми в Кыргызстане стали, стали в строй Смертного полка в 2013 году к акции «Бессмертный полк» присоединились уже более 60 стран по всему миру. Также в 8 утра в южной столице состоялось торжественное возложение венков к вечному огню, а после на центральной площади прошло театрализованное представление, главной темой которого стало взятие Рихстага в 1945. Какими же портретами у меня сегодня жена пойдет в тоже полку, полку мы каждый год уже третий год был, должны быть вместе. Эти дань уважения к своим старикам, которые защищали нашу родину. Атабаев Челдош, ну, как видите, большого портрета не осталось. Есть вот эта фотография. В честь него поставлен в Казунсу танк, который он смог получается, свои силы отплатить. И я немного описала про него информацию. Он был руководителем сельского совета, служил в тылу и помог Красной Армии побороть войну. Также он пожертвовал 10 тоннами угля, переделал, получается, норму за декабрь четыре раза и чем был поощрен Сталиным. Благодаря им, вообще всем, мы живы в этот день. на Сарахпай начал свой боевой бут по августе 41-го. Прошел всю войну вплоть до 45-го. За 70 километров до Берлина он был ранен в спину. И потом уже в госпиталь, и победу встретил уже в госпитале в Москве. Вот эти мирные дни, они были... Достигнуты таким колоссальным подвигом миллиона советских людей, советского солдата, тружеников тыла, ну, чтобы ценили. А в Бишкеке на площади Победы в честь 74-й годовщины в Великой Отечественной войне состоялся праздничный парад. Главными виновниками торжества сегодня, безусловно, являются ветераны, подарившие всем мирное небо над головой. Более двух тысяч жителей города Бишкека, гостей столицы с красными гвоздиками пришли почтить светлую память погибших в борьбе с фашизмом. Митинг-реквием начался с возложения первыми лицами страны цветов к вечному огню в память опавших в годы Великой Отечественной войны. Далее глава государства поздравил всех кыргызстанцев с Днем Победы и отметил, что 9 мая – это праздник стойкости духа, патриотизма и мужества. Дорогие кыргызстанцы! Поздравляю вас с праздником стойкости духа, патриотизма, единства народа, Днем Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день общей гордости, день радости со слезами на глазах. Особое значение этот день имеет для братских народов Советского Союза которые все как один, плечом к плечу, встали на защиту своего Отечества. Человеческие жертвы, неизмеримые лечения и страдания, массовый героизм и доблесть воинов увенчались успехом. Победу приближал неустанный труд в тылу, единственный стойкость всего народа Советского Союза. Наши отцы деды, цены собственной жизни – подарили нам возможность жить свободным и независимым. Наш народ одержал полную и блистательную победу над самым сильным беспощадным врагом. Весь ужас той войны остался в прошлом. Но память о безмерном подвиге наших отцов и дедов осталась и сохранится в наших сердцах навечно. Посмотрите, сколько молодых людей сегодня в составе бессмертного полка проходят по улицам наших городов с портретами своих дедов, судьбы которых сломала война, но не сломала их волю. Значит, память о погибших жива и продолжает жить среди нас. Участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял и глава правительства. Премьер-министр возложил цветы к вечному огню, пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, тружниками тыла и поздравил их с праздником 9 мая и отведал вместе с ними солдатской каши. Официальная часть праздничного мероприятия на площади Победы продолжилась в полевой кухне совместно с солдатской трапезой в рамках праздничной программы прошел танцевальный флешмок вальц Победы, который стал не только традицией, но и символом 9 мая. Празднование проходит с большим размахом. С места событий наш корреспондент Айтулкун Сулпуева. Здравствуйте, Айтулкун. Дня Великой Отечественной Победы в столице проходит с большим размахом. Здесь, на столичной площади Победы, развернулась настоящая полевая кухня с угощением на 2000 человек с настоящей солдатской кашей. Кроме того, справа от меня расположилась концертная площадка, где выступают народные ансамбли и артисты. Настроение у горожан отличное. Сегодня в честь 74-й годовщины Великой Победы в столице на Аллее Героев состоялся митинг-реквием в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие руководство Ленинского района столицы, учащиеся средней школы, ветераны войны, друженики тыла, а также гражданская общественность. Акция была организована с целью патриотического воспитания подрастающего поколения. Современная молодежь должна знать и помнить, какой ценой досталась победа в той страшной войне, унесшей миллионы человеческих жизней. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. По словам первого заместителя главы Ленинского района столицы чинусалы Чиныбаева, на сегодняшний день в районе их осталось всего 18. Он также отметил, что благодарность нашим дорогим ветеранам безмерна, и мы в неоплатном долгу перед каждым из них. Сегодня мы чтим память погибших, тех людей, которые э, принесли вот нам вот это мирное небо и светлую жизнь нашей стране. А хочется э, в этот день, в День Победы, еще раз выразить им искреннюю благодарность за эту великую победу, за наше э, мирное небо и счастливую жизнь. И надеюсь, что э, поиссионить даже э, веков, столетий, их подвиг никогда не забудется. Молодое поколение всегда будет помнить и чить их память. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.